Добрый день, дорогие друзья. Обязательно, обязательно, обязательно смотрите это видео до конца. У меня к вам будет важное обращение. А пока я вас приветствую. У нас идет сделочка на валютной паре швейцарский франк японская иена. Здесь я зашел на пробитие уровня поддержки и сделка заходит в чистый минус. Думаете вы? Время экспирации, говорю я вам. Открылся я на самом минимуме, на уровне поддержки. И обратите внимание на время сделки. Здесь я поставил не 5 минут, как обычно, не 3 минуты, а 4 минуты. Почему именно 4, я вам расскажу, если эта сделка зайдет в плюс. Давайте дождемся окончания этой сделки. Итак, у нас остается 10 секунд. Цена выстреливает вниз и пробивает уровень поддержки. Я делаю скриншот за секунду до окончания сделки и сделочка у нас заходит в плюс. Происходит мощнейшее пробитие и цена продолжает двигаться вниз. Теперь давайте я вам объясню почему именно я решил зайти здесь на пробитие и почему выбрал именно 4 минуты. Итак, это у нас график до заключения этой сделки. Смотрите, на что я здесь опирался. Это у нас 5-минутный таймфрейм. А теперь обратите внимание на нашу предыдущую красную свечу. Образование такой огромной свечи и паттерна говорит нам о возможном пробитии уровня поддержки. Здесь потенциал у нас очень сильно направлен на понижение. И теперь смотрите, рассказываю вам одну фишку. Я на пробитие всегда захожу... На закрытии и открытии 5-минутных свечей. Потому что на открытии и закрытии свечей у нас частенько происходят импульсы. И по своему опыту я заметил, что уровни в большинстве случаев пробиваются на открытии и закрытии свечей. Смотрим ситуацию. Здесь до конца 5-минутной свечи у нас остается 4 минуты. Я предполагаю, что эта свеча у нас закроется красным цветом, то есть на понижение, и... Пробьет наш уровень поддержки. Именно поэтому я здесь зашел на 4 минуты до конца жизни 5-минутной свечи. В итоге на последней секунде сделка у нас закрылась в плюс. Это не везение, это идеальное время экспирации. Если бы это был единичный случай туда, то тогда бы это была удача. Но такое происходит достаточно часто. Теперь смотрим следующую ситуацию. Смотрите, я рисую небольшой локальный уровень поддержки. И по движению цены я определил пробитие этого локального уровня. Каким же образом я его определил? Мы видим, что цена у нас отскочила от уровня сопротивления. Далее подошла к этому небольшому локальному уровню поддержки и остановилась около него. Видим небольшую зеленую свечу, то есть цена попыталась отскочить от этого уровня и продолжить свое движение, но у нее не получилось и она опять же осталась на этом уровне, то есть мы видим сильное движение от уровня сопротивления. И небольшой застой на локальном, на локальном уровне поддержки. И как я уже говорил в прошлом видео, в котором некоторые меня обвинили в том, что я ставлю наугад. Сейчас я поставлю по движению цены. Не по анализу, а по движению цены. Теперь мне осталось подобрать лишь время экспирации. Я для этого перехожу на 5-минутный таймфрейм. Видим здесь огромную тень в предыдущей свече. Что также нам говорит о том, что уровень сильный. И до конца жизни свечи остается 2,5 минуты. Здесь ситуация неоднозначная, но я хочу поймать этот импульс на понижение. Поэтому я захожу на 3 минуты до конца жизни свечи и на открытие следующей 5-минутной свечи, чтобы поймать тот импульс, который происходит на открытии и закрытии свечей. Надеюсь, это понятно. Как видим, я заключил сделку и сразу же произошел импульс вниз. Но поскольку у нас потенциал направлен на повышение, то цена будет очень туго идти. Давайте немного пронаблюдаем за этой сделкой. Как видим, цена вернулась на уровень. Произошел ложный пробой. Перехожу на тайфрейм 5 минут и вижу, что у нас до конца жизни свечи остается... 30 секунд. Это значит, что в следующую минуту нас ждут импульсы. И поскольку по движению цены я определил, что цена пойдет дальше на понижение, то в ближайшую минуту я ожидаю импульса на понижение, который закроет меня в плюс. Я не просто тупо тыкаю и подбираю примерное время экспирации, я тщательно планирую это время экспирации. Вы должны контролировать рыночную ситуацию и думать на несколько шагов вперед. Смотрите, остается 10 секунд, цена совершает мощный импульс на понижение. Я делаю скриншот и уровень поддержки у нас пробивается. Сделочка заходит в плюс. Дорогие мои подписчики и хейтеры, кто был со мной не согласен, теперь скажите наугад ли я ставлю. После того, как я поделился с вами методом, с помощью которого я определяю эти пробития, некоторые из вас мне не поверили. Я учу вас не просто техническому анализу, как учат все трейдеры, я говорю вам свои методы, которые работают у меня. Существует сотни YouTube каналов с трейдерами, которые учат все время одному и тому же. А я же не собираюсь идти туда, куда проходит тропа. Я лучше пойду другой дорогой и проложу себе тропу самостоятельно. Если никто, кроме одного человека, не торгует по этому методу, это не значит, что он не работает. Люди не пользовались свечным графиком, пока его не придумали. Люди не пользовались телефоном, пока его не придумали. Если вы считаете мою стратегию и мой метод бредом, и меня, в принципе, странным человеком, отлично. Тогда я стану самым странным человеком в этом мире. Итак, смотрим следующую ситуацию. Здесь я определил пробитие только по движению цены. Я открыл минутный тайфрейм и начертил несколько локальных уровней. Смотрите, а цена у нас около 7 минут находилась в коридоре. И в данный момент она находится на уровне сопротивления. И здесь я захожу вверх на пробитие этого уровня. А теперь объясняю вам, как я это определил. Смотрите, у нас цена отскочила от уровня поддержки и дошла до уровня сопротивления, там она остановилась. Видно по тени зеленой свечи, небольшой, что цена пыталась отскочить, но у нее не получилось и она продолжила идти на повышение. У нас образовалась малюсенькая зеленая свеча, после этого я подождал следующие свечи и посмотрел, что будет происходить с ценой. И посмотрите, у нас уже была такая ситуация в предыдущий раз. Цена пошла резко на понижение. Но здесь же цена продолжила идти на повышение. И как только настало выше всех максимумов, которые были внутри этого небольшого локального коридора, я тут же открылся Вверх на пробитие этого небольшого уровня. На такие ситуации я захожу обычно на 2-3 минуты, этого хватает. Частенько происходит вот такой вот мощный прибивной импульс, о котором я вам и говорил. Итак, мощнейшее пробитие, остается 8 секунд и сделочка у нас заходит в плюс. Теперь смотрим следующую ситуацию. Валютная пара ГБП ЦХФН. Здесь я рассмотрю стандартный таймфрейм 5 минут, который я обычно всегда использую. И сейчас я объясню именно, почему я использую его всегда по-стандартному. Смотрите, здесь у нас также намечается пробитие уровня сопротивления. Я смотрю все таймфреймы. Но в любом случае пробитие на минутном времени экспирации я уже определил. И здесь сразу же захожу на повышение вверх на 5 минут. Итак, почему же именно на 5? Смотрите, я здесь... Провожу такие две линии, это у нас есть уровень сопротивления, а точнее сказать такая обширная область сопротивления. Вот. Внутри этой области есть две линии и обычно при пробитии, если пробитие не происходит сразу же, то цена корректируется до нижней линии, а потом уже идет дальше на повышение. А примерно это занимает 3-4 минуты, то есть я поставил на пробитие сразу же, потому что я не знал. Будет ли цена здесь корректироваться или сразу пробьет уровень. Чтобы не упустить момент, я поставил сразу же. Но, как видим, цена начала корректироваться. Теперь давайте пронаблюдаем за движением цены. Смотрите, коррекция закончилась и цена снова подошла к нашему уровню сопротивления, на пробитие которого мы и заходили. И происходит мощный импульс вверх. Произошло шикарное пробитие уровня сопротивления. И сделочка у нас заходит в плюс. А теперь давайте я вам объясню, как именно я определил это пробитие. Смотрите, я начертил такую белую линию. Цена дошла до этой линии и отскочила. В первом случае образовалась небольшая тень. Далее цена не продолжила идти вниз. То есть не отскочила от этого уровня, а пошла дальше. И здесь сразу же видно, что цена напирает на этот уровень, чтобы его пробить. В первом случае она отскочила моментально, а далее уже она опять же подошла через 2 минуты к этому уровню и остановилась на нем, это явный намек на пробитие. И опять же я определил здесь пробитие по движению цены. И давайте рассмотрим последнюю на сегодня ситуацию. Та же валютная пара, только через 10 минут, у нас образовался небольшой тренд на повышение и все локальные уровни сопротивления у нас теперь пробиваются. Как видим цена пробила наш первый уровень и теперь застряла в следующем коридоре. И смотрите, произошел опять же импульс на повышение, и цена остановилась там, где в прошлый раз она моментально отскакивала. Перед пробитием таких небольших локальных уровней цена частенько останавливается, и только потом происходит мощный импульс. Как раз в это время я успеваю зайти. Итак, я захожу вверх на 5 минут на пробитие уровня сопротивления и ждем. Остается 10 секунд, здесь проблем у нас никаких не было. Произошло шикарное, уверенное пробитие уровня сопротивления и сделочка у нас заходит в плюс. Вот такая торговля получилась, дорогие друзья, я надеюсь, что все хейтеры меня поймут и перестанут быть моими хейтерами. Как видите, определить пробитие по движению цены возможно. Более того, скажу, это проще простого. Друзья, спасибо вам огромное за просмотр, если это видео было для вас полезным, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита и всем пока.